Добрый день, друзья! С вами Татьяна Смирнова, консультант и преподаватель школы Натальи Пугачевой. Если вы интересуетесь китайской астрологией, то наверняка знаете об одном из древнейших ее направлений, которое называется цимен дунзя Современный цимен-дуньзя, выросший из элитарного военного искусства более 4000 лет назад, сейчас используется астрологами с самыми разными целями. Его многогранность дает возможность читать гороскоп человека, то есть его карту жизни. С его помощью занимаются стратегическим планированием и стратегической реализацией. Подкачивают удачу с помощью прогулок в мистические врата. И, конечно, обращаются к нему как к оракулу. Ведь ни одна другая система не может ответить на ваши вопросы настолько всеобъемлюще, показать нам столько деталей, столько нюансов, как это может сделать искусство цимен? А все потому, что расклад оракула строится на основе квадрата Лушу, дворцы которого хранят информацию обо всем, что есть во Вселенной. Эта мистическая система ответит на любой волнующий нас вопрос, например, с документами, перемены места жительства, покупкой чего-либо, с работой, на экзамене, в отношениях, в здоровье. Нет такой темы? И такого вопроса, с которым мы бы не могли обратиться к «Оракулу Цимэнь». А помогут нам операторы расклада, то есть специальные знаки, которые отвечают за действия, предметы или их качество, людей, ну и так далее. И мы будем подробно изучать эту тему на основном курсе. В этом видео я познакомлю вас с жизненной ситуацией, когда «Оракул» помог найти потерянные деньги. Но перед этим хочу пригласить вас на открытый мастер-класс, на котором вы узнаете, что такое искусство цемент-дунзя и что оно вам может дать в целом. Переходите по ссылке под этим видео и регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс. Ну а сейчас пример из жизни. Пожилая женщина забыла, куда положила деньги. В это время в доме были посторонние люди и возникли подозрения, что деньги могли украсть. Вот такой запрос. Первое, на что мы должны получить ответ – а был ли вообще факт кражи? Смотрим операторов расклада, которые отвечают за воришек. Все они собрались в Южном дворце. И этот дворец никак не вредит нашему человеку, хозяйке денег. Ну и сами деньги тоже воришки не контролируют. Поэтому мы делаем вывод, что воры здесь ни при чем. Деньги не украдены. Факта воровства не было. Следующий вопрос, на который мы должны получить ответ – «А найдутся ли деньги?» Да, найдутся. Если приложить усилия, поискать, человек, небесный ствол дня, Бин, находится в восточном секторе и контролирует ситуацию, которая находится на юго-западе. Значит, нужно постараться и поискать. Где же искать? Делаем вывод, что деньги находятся рядом с человеком, в доме, потому что деньги и человек находятся на одном кольце. И по описанию северо-восточного дворца мы можем сказать, что деньги где-то рядом с дорогими керамическими предметами, может быть, даже антикварными какими-то предметами. Так и получилось. Деньги нашлись за керамической вазой, куда женщина их в попыхах положила перед приходом гостей. Вот так, построив расклад на момент возникновения вопроса, нам удалось найти пропажу крупной суммы денег и, конечно, успокоить и хозяйку, и ее гостей, снять с них все подозрения. Нужно было только прочитать знаки, которые указывают на человека и на его дело – и сделать выводы. Хотите научиться так легко и просто получать быстрые ответы на важные вопросы? Сразу попадать в десятку, не распыляясь на ненужные шаги и не расходуя понапрасну свой ресурс и время? Начните свое знакомство с оракулом Дунзя вместе с нами. Переходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь, и вам обязательно придет приглашение на бесплатный мастер-класс, где мы более подробно поговорим об этом удивительном искусстве. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. А на сегодня это все. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.